Не секрет, что у популярных известных личностей очень много кумиров, некоторые из которых подражают им вплоть до того, что выглядят точно так же, говорят, как они, едят, как они, тренируются, как они, одеваются, а иногда даже и действуют. Друзья, привет! Сегодня хочу рассказать вам о Дэвиде Лэйде 2.0. Я наткнулся на этого парня в Инстаграм или на Ютуб совсем недавно, и я был просто поражен, насколько реально он выглядит, как Дэвид Уэйт. Он копирует его фотографии. Он копирует его тренировки силовые, он просто выглядит как Дэвид Уэйд, тренируется как Дэвид Уэйд и мне кажется даже развивается, он даже в одном зале с Дэвидом Уэйдом, у него даже есть фоточка с Диланом, лучшим другом Дэвида Уэйда. Так что, кому будет интересно, как и мне, давайте заценим его силовые показатели. Что он вообще, как тренируется, что делает и как так получается. Причем он сейчас активно развивается в соц.медиа. Вот он, Кернан Фаган. Честно говоря, не знаю, как правильно это произносится. Но смотрите, сразу первая фоточка максимально напоминает Дэвида Уэйда. Он постит огромное количество рилсов, ютуб шортсов. И вот, зал Дэвида Уэйда, он выглядит как Дэвид Уэйд. Он такой же сухущий, ну или почти... Тот же самый фон а, такие же самые превьюхи ну в принципе все видите heavy squads и его Инстаграм. 30 тысяч подписчиков просто зацените вот кстати фоточка если смотреть вот не вблизи да вот издали реально кажется как будто дэвид вейд единственное что мы видим он поменьше у него не такая узкая талия как у дэвида вейда плечи не такие жесткие и он не такой сухой, то есть он на пути Хотя вот здесь вот он выглядит прям реально достойно, реально очень жестко Даже внешне, смотрите, лицо максимально похоже Офигеть Вот эта площадка, вот эта фотка, я помню у Дэвида было шреда to the по-моему, видео называлось Типа сухость до костей 545 фунтов Deadlift Это сразу я открыл вкладочку 545, 545 Это 250 килограмм, почти 247 Let's go он даже подходит к штанге так же, как Дэвид Уэйт. Даже на штаны так же поправляет. Ну-ка. И, А, нет, ну техника... Нет, техника конечно, не, техника у них, конечно, некрасивая. О, как он, как он потянул и бросил штангу. Вот они, кстати, любят так делать. Но 250 килограмм. Лекс Литл тут сразу написал коммент. Хлопки. bro, бро, Work". Смотрите, блин, вот эта поза. Вот легендарная поза Дэвида. Он, конечно, здесь не такой жесткий, да, но это все, я думаю, решается. Вот эти вот фоточки максимально, вот в шапке также ходит с помпончиком. Кстати, тоже в шапке в зале вообще на самом деле круто тренироваться. Не знаю, почему люди этого не ценят, не понимают. У нас в России, по крайней мере. Это реально есть какой-то вайп этом. Вот, вот это просто мега взорвало, я помню, YouTube Shorts. Вот эта фотка очень сильно похожа. Вот эта вот поза сбоку, когда он так делает. Ну-ка, это сколько? Сколько здесь там? А, это оглашение каких-то вот с армбластером. Руки, по-моему, в этом же зале такое ощущение, что с этим же Армбластером и с таким же светом. Но он хорош, реально хорош. Это как я помню, был Каллун фон Могер, который копировал Арнольда, был двойником Арнольда. Это я помню. Я помню Каллон фон Могер. Я помню. Это как Калм фон Могер. Или как.. Это как Калом фон Могер, который поднялся на имя. Это как Могер, который поднялся на имени двойника Арнольда, который постил такие же фотки, выглядел максимально похоже, а потом ушел в свою стезью и начал продвигаться сам. Смотрите, точно такой же фон, просто точно такой же ракурс, углы, но это очень жестко. Присед 365 фунтов, это 165 килограмм у него присед. То есть, как мы знаем, он теперь станут 350, 165 присед, и давайте заценим жим, сколько у него тут жим. Видим, тут воточка есть с Оливером Форслиным, тоже очень популярный чувак в Инстаграме, который в последний год, наверное, очень сильно поднялся, 600 тысяч подписчиков у него уже, но пока что, пока что видео не о нем. Жим, жим, жим, где жим? Кстати, смотрите, он занимается лыжами горновышкой, и очень много вот таких вот... Кадров крутых, прикольных, красивых, где он летает туда-сюда на лыжах, там с дрона походу они снимают. Блин, он хорош. Всегда смотрел на такие видео, просто мега залипательные, ну-ка Сальтухи, Воу -воу -воу -воу. о, Воу-воу-воу-воу, ну хорош, красава. Вот отсюда он очень сильно похож на Давида Ваеда. Кстати, это два близнеца, то есть у него еще есть брат, близнец и, не знаю, ведет на инстаграм или нет, но, ну-ка, походу ведет. Давайте перейдем А нет, не ведет. это, это какой-то бренд По крайней мере не отметил Видим то, что на серфе катается, атмосферные фотки Просто такой вот эстетикс лайфстайл Мне прям вообще дико нравится Очень-очень красивые фотки Закат, ну-ка что тут еще Лыжи, лес, природа Просто красота Даже где-то участвую, с медалькой или что-то такое Да, с медалькой Ну-ка, запись GoPro Воу Воу, при, прикиньте, просто прикиньте, насколько там огромное расстояние и чтобы так летать, это очень, очень, очень впечатляет на самом деле у него походу тут инстаграм начинался именно с выш, я так понял серфинга, слыш ну парень просто, ре, э, просто эстет длинные волосы такие, кстати здесь он не так сильно похож на Дэвида Уэйда, как тогда мне кажется, он специально постригся, просек фишку, что можно копировать и на этом подняться Потому что здесь вот начальные фоточки, ну-ка, тут даже ни не жимы, нет, ничего. Тут просто лыжи, лыжа, лыжи, лес, лыжи, лыжи, лыжи, лыжи, еще что-то. Давайте представим чуть вверх. Вот отсюда пошла вся движуха, когда он начал быть максимально похожим на Дэвида Вейда. Такое ощущение, что он даже фоточки делает один в один Мне кажется, так и есть Здесь мы видим сухость, опять же, его брат Кстати, крутая генетика достаточно На плечи, я вижу, которые можно развить Достаточно длинные руки Хорошие для становой тяги И, возможно, поэтому жима-то у него нет Потому что длинные руки И, типа, силовые жиме не такие жесткие Он просто не хочет их постить, не знаю Ну, я на самом деле прям огорчен То, что мы не видим его жим Может быть, на ютубчике Вот ютуб канал, давайте сразу пробьем Бенч Бенч пресс. Нет, нет такого контента, серьезно. Он пустит огромное количество шортс. Вот, тот самый видос, с которого я его и увидел. Он рассказывает про плечи, shoulders. Как Что нужно делать, чтобы такие плечи получить. Он качает, делает жим. Армейский жим. Что тут еще делает армейский? На заднюю дельту, кстати, заднюю дельту обязательно надо качать. И махи, махи. И вот такие вот плечи у нас получаются. Вы просто зацените, как на видео, да, какое на видео, вот, вот, вот, вот это, вот, вот, вот, да, и на фотке. Это вот просто вся суть инстаграма. То, как это реально работает. Так, давайте заценим два года трансформации. Натуральная трансформация. Тоже шортс. 15 секунд идет. Это так он выглядел в 17. И он на лагербе говорит, на него дальше будет большим. Плохая генетика. По-моему, даже позирует, когда это. И бум, сразу. Сразу такой огромный эстетичный чел. И сухой. Ноги. Давайте заценим трансформацию, что у него по квадрам. Chicken Да-да-да, видно. Есть. Хадстайл пошел. И... Четко, блин, он просто красава. Но стану мы видели, давайте часть пам. Возможно, здесь будет джим. Начиная также. Ну, в принципе, так много, кстати, кто снимает. В принципе, логи такого, типа, очень популярны без музыки, да, без какого-то слишком такого монтажа. Тоже хотелось бы так делать, но чуть позже. Не вот зацените, насколько это похоже. Просто у меня такая сейчас ностальгия по старым логам Дэвида Вейда. Сидит, чилит в машине, что-то кушает, заряжается перед тренировкой. Вот он, жим, наконец-то, я вижу жим. Так, это, скорее всего, плитки по 20... Я так предполагаю, да, что по 20 фунтов. Майка джимшар, конечно же, по 20... А, не, не по фунту, 20 килограмм, скорее всего. Они похожи, по крайней мере, либо 25, либо 20. То есть здесь, получается, если это по 20, то 60 килограмм. Если по 25, он что-то как-то тяжело жмет. Даже если... По 20-160 кг, они очень тяжело идут. Даже если по 25, это 70. И как-то прям очень тяжело идет. Очень тяжело идет, если это 70 кг по максимуму. А, нет, там еще какие-то больны, Скорее всего, по 10. Итого 90. Ну-ка. Походу, жимы у него дела не так хорошо идут, как со остальным приседом. Ракурсы. Кстати, надо... Вот, вот отсюда надо учиться ракурсом. Ну-ка, жим гантели наклонные Тоже довольно тяжело. Там сколько гантельки? Не вижу, сколько там гантелька весит. 30? Нет. 40 фунтов 20 килограмм, или я путаю, ну да, очень плохо видно вес, видно то, что жим тяжело идет, а хотя плечи у него вот по ракурсам он умеет подобрать, и он жестко, ну-ка, полдаун, красивые кадры, дикий похож на Уэйда, вот с этой прической особенно, но какая-то вот такая уменьшенная мини-версия, не настолько джак, как говорится, не настолько еще сухой, не настолько объемный, и чуть больше все-таки талии Хотя на пампе, конечно, выглядит он прям солидно, солидно Здесь вот с арбластером как раз-таки Фирменные позы Да, все красиво Конечно, куда же без вот этих разговорных моментов в тачке. Давайте заценим, что у него в сторис. Такой вот среднестатистический завтрак Мы видим здесь вот всякие пилюли Там, скорее всего, омега, витамины, еще что-то И завтрак тоже очень сильно похож на завтрак Дэвида Омлет, ягоды, что это, черника, малина, малина черная. Дальше, push day. вот, кстати, сегодня он, походу, у него push day. Ask me questions, давайте заценим какие-то вопросы. Ему 19 лет, забыл сказать, вот здесь он сам ответил. И задают вопрос, какая группа у тебя наиболее отстающая, чест, то есть грудные, 100%. И да, он не показывает свои зимовые тренировки, не показывает какие-то пиары, походу, просто... Работает над этим? Пишите в комментариях, что вы о нем думаете. Он сейчас активно развивает свои соцсети, так что ссылка в описании тоже будет. Можете подписаться, поддержать, написать какой-нибудь русский комментарий. И, конечно, эстетик estetixfamily.com, программа тренировок. Вы же хотите круто прогрессировать, правильно? Поэтому залетайте на сайт, и план питания вам будет в подарок. И силовые, и эстетика, и мышечная масса, все-все-все там есть. Ну и мы увидимся с вами в следующем видео. Пока!